Всем прикидываем, мои дорогие зрители, с вами снова я уже с Wi-Fi сегодня, сегодня мистер Форш. Поздоровайся. Всем привет! Короче, дело к ночи уже. Это уже третий дубль на секундочку. В общем, Робокс. но за каждую смерть мы меняем режим. Первый у нас арсенал, и мы зашли как раз него вовремя, в общем. Выбираем, выбираем, в общем, этот режим, и погнали. Вторая. А, запрошу, а, uh -huh. Мне нужно... О, все, зашел. Так, ладно. Надеюсь, в первую секунду не слить, конечно. Это ты мне говоришь? Nice конечно, сейчас сомневаюсь. А, ну, первую... 20 хп, 20 хп. Фу. Я лидер. Ой-ой-ой! А, меня убили! Да. да блин, я тоже! Да. Следующая игра! Короче, нас убили, теперь мы в симуляторе они увестны Либо я хз, как если честно, это переводится. Ну, короче, если мы тут подохнем, то следующая игра. Это Лэтви. Потому что ее тут второй, конечно. А, вон. Я очень вот буду сейчас включать там только что. Так ладно, ну тогда давай всех убивать, погнали, ч. Вторая, но, фаза, но, вторая, вторая фаза, вторая фаза Вторая фаза Погнали Отлично. Так ладно, все, я пошел, я пошел в кураж Все Я пошел в кураж, погнали Я вошел в кураж Им жопа Всем жопа Что мы пытаемся сделать, боже Куда мы лезем? О, есть куда Ты там, надеюсь, во на второй фазе не сдохнешь Пока я там челика убиваю да. Я убил челика а у него вторая садка есть почему тут все на гатача меняют? А? почему тут все на гатача? почему тут все? о боже осуж... осуждаю боже осуждаю ааа меня зашло! <смех> ты вот чтобы мы игру раньше вы не сменили ладно поиграй, ж ключик я, я Ладно. У тебя сколько сколько там уже килов? У меня один у тебя сколько? М? У тебя сколько килов? Не знаю. Так, короче, у меня один кил уже. Давай по килам тогда... Да. ай яй яй яй яй яй яй я яй яй яй яй я, кстати, человек, который Там смотрел не... полностью гличте, я узнаю, что это такое. Не очень, Шарри, не очень люблю смотреть комиксы по 3 часа. <связывающие> Нет, это не комиксы, это именно... <связывающие> именно <связывающие> я тебе специальный ад закину, ладно? А? Специальный ад тебя да можно. мне не надо закинуть им, я сейчас подухну уже. И мы сменим сейчас игру. Большой кусок ненависти от Фаиска. Если углубляться в сюжет, то да. Так. Это он бан. Ой, блин! Бан! Бан! Бан! Бан! Бан! Бан! Бан! Бан! Бан! Бан! Бан! Бан! Бан! Бан! Бан! Бан! Бан! А, я а пытать... тебя в изоляцию покажу! Тёти, сиди в за изоляции! Я вместе с Челиком... Ай, ай, а! меня убьём! <с Perf> короче, мы опять подохли, и у нас теперь игра Юба. Ну, ее без ренчера, если бы точнее, по Джоджу. Эээ, короче, мы тут скачаны, погнали, короче, всех убивать! Эта игра ещё той самой пословицей. Да боже, Чел, мне это опять вылезать пойдется. Не, yeah. Нормальная шутка. Ютуб опять тяжёлый значок даст. Думаешь? Ага. Поэтому uh -huh. идём с твоими шутками. Так, короче, ищем, ищем цель. Так, слышишь uh -huh. кого-нибудь, не? Uh -uh. Я вот слушаю там кого-то. А? Uh -huh. Я там слушаю кого-то. Да, yeah, тут Мне надо это... Я так а? хотела ее сказать, но за желтый значок не буду О-о-о-о, на-а-а! ла ты такой умный? Да... Да боже чья вот архейна ты меня бьёшь? Ладно, не буду теперь... А-а-а! За мной Джутера пощён! Джо-о-о! а РК есть? Да, РК... Блин, не умею, ладно. Джокер, поняли? Ой, блин, забыл о Так, минута молчания. Токио умоки начинает. Выражаешь первым, будто ты это Джокер вообще. Нарушаешь главные правила Юга. Я его добью? Блин, дай мне. Ладно, пойдем. Так он кого? Ну, так, погоди, я тут все, все около аркады ошибаются. О, аркада, чего аркада, аркада. Аркада? Около аркады тут около еще дьявола, чай. около дьявола. Кипенець такое еще? Думаю, нас тут на югнут. Что-то очень длинное какая-то, я не заметил. Не, не вижу. Мне кажется. Э -э Мне кажется, это. Ну я у аркады. Нет, ну как у арикады около около моста <свист> дьявола тут дохрена просто людей блин тут вот случим не плохо я везет родил ну что, давай вот этого вот это гулять так этого, какого гля... именно? а вот этого нубика какого? вот этого? ну да ну надеемся у него не плохо ура! блин ааа я другого закрутил! Ну давай не уже тогда Давай. Я его первый забораживал, я меня нет, Не Я тебя отвел случайно. А, на меня Меня На меня пукнули! На меня пукнули! Я тебе что, вдвое? Да, конечно, там Я сейчас... ай А куда? Почему я в воздухе замер? Просто... Ah like, а поводите мне кто-нибудь. Да Игаик, давай, Игаик, Игаик, кто-нибудь, давай, какая-нибудь всякая способность. У второго Челика. Блин, я Короче, мы опять померли. Ну как опять? Померли, значит в Юбе. И нас просто рассказали как нубов. Сейчас мы выведем этого чужеродца. Распос, вы справлялись здесь уметь? А вот вода. Вам зачем тут? Короче, дальше вы увидите таймлапс, как мы устроили эту лодку. Погнали. Так, Ну, короче, мы завершили, погнали. Да, это... Улетело! А куда? Осуждаем, осуждаем. Оно улетело. Осуждаем, что справа, осуждаем. Что справа. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, я вот на Золотом троне, от которого глаза хотят плакать. Я весь такой светлый, а еще я сделал жесткую ну, машину. Током, тачку, снял на, на, э, тачку снял на выходные, хоть бы мне АП не дали. Так это я заберу? Это, э, так. А какого хрена буква F с нами просто это едет? Так она на магнитах. Э, на каких магнитах ты? Это че? Ку -ку. Дроби. <связь> Буклеев немного досталось. А что с этим? И с чем именно? Вот с какой? С, эти, э, с этим э, с минигами. Минигам. Да. Они перезаряжаются. Что сломалось как-то? Да блин, все на. Мой машина сдует быстрее. Не, мне кажется, вот эта деревянная прослойка быстрее всех сдохнет. Сдохнет. Там еще не это? только деревянная прослойка. Не, ну а ума. Ой, золотая вряд ли сдохнет. Короче, удаляем камни на своем пути. Кстати, буква F нам помогает, она убирает все препятствия. Моя буква помогает, понимаешь? Не, ну как я же ее построил. Ну буква-то моя? Моя, так что ты это? Давай. Ну давай это, до свидания. Ага. Ф, живи только. А, просто F можно сказать этой букве. Она подохла? Нет. Подумай, можно сказать этой букве F. Подумай. Ну я понял, понял. А хочешь покол? Мини-ган сломал кнопку. Нет. Я ненавижу хот-доги! Изничтожить хот-доги! А, вот а я люблю соску вкусно. вату. А вот, а вот кендельки вкусно. Кендельки это очень вкусно. Вау, сейчас у нас покачатся шары. Как бы это двухзначно не звучало. Болла. Где-то... А! Где-то там сидит Болла. И кидает эти болсы. Да, это не должно дать э, желтую монету. Ну да. Если YouTube не шарит. Да, и YouTube что там мешает? Главное, что обидно не сказать про YouTube, вс ⁇ Что-то, кстати, покосилась, что-то косо как-то. Не думаешь? Mm. По-моему... А, у нас это не покосилось, у нас это твоя Ой, буква... Блин. Нас кидают эти. А что такое F, у нас догнала шоль? Так ты можешь это ездить, Данил, Е моё А, ч peine. Не могу. ВСД. Я нажимаю ВСД, нифига. Ты поздно поставил, но оно двигается, оно двигается, нажимай. Не, не двигается, нифига, я тебе отвечаю. А, почему я лысый? Почему я лысый, боже, боже, почему я лысый?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 мы подохли пока... не не осуждаю, осуждаю, осуждаю. Пока, осуждаю. Баг, пока осуждаю просто, осуждаю. Не знаю, что ты там осу... Э, осуждаю. Потом увидишь на, на видеоматериале. Пон, пон, пон, ну на видео просто, не надо. Ну, осуждаю. Ой-ой-ой-ой-ой! Да, да. ой ой ой. Меня кто-то дробашом стреляет, помогите! Ладно. <связываю> меня кто-то будет с дробашом это убить. А, <связываю> а, а. <связываю> так, а, честно, это будет как-то, Пока типа, когда нас. а, -а! Когда Я нас поболели, либо не когда нас убили, это считается. не знаю. Наверное, когда за стомпают, типа, да? Ну, да. меня сейчас какая-то. О! Меня с крыши скинули! Меня с крыши скинули! А, И меня! Все, меня стом поют! Меня стом поют! <свят> меня убили! Так, короче, нас убили в доходе, за стомпали опять гады. А, ну, в общем, мы сейчас в RGD. А, короче, я хотел что-то за игра погнали. Нажимай. Че, у тебя есть меч? Да, меч. О, че это. Нажимаем. О, что это? Эйтрон. На, Пусть. На, давай я ломаю спавнер, я ломаю спавнер Я сломал, я сломал Погнали Хорошо. Кстати, музыка, по-моему, палевная, нет? По-моему, а? музыка палевная, нет? А, нет, да. кстати, не палевная, по-моему да? Знаешь почему? Ну, по-моему, это и здесь и данженс и Мне надо потише звуки сделать Это из и данженс, по-моему, я ничего не путаю блин, <связывая> погоди, у меня инвертировка мыши. Так, антидроида не убивает. Какой антидроид? Он убивал дроидов. А -а -а -а. Антидроид. Так вот, че? М? Так, ну пока что прикольно, да? Ну да, где второй я раз. Может потом этот после, этот... Этого, после записи поиграть. Так, у нас есть 9 э -э схем. Я хочу катану. Ну, у нас общие. А, -а, -а. а, ну давай вот этот игрушечный кто купит? Либо катал что-то. Не, а игрошечный. Давай я лучше куплю игрушечный. Ага. Угу. О, все. Вот. О, я какой А, могу. у тебя.. А, у тебя этот остался? Да, сейчас он. Не, она, кстати, она мало, по-моему, с бошенными. Давай это. Все, погнали. За шеддл, за шеддл, все. Антидроид не убивай, он с вами Ага. Не, он не пойдет. О, 2-0, 2-0 дроиды. Че? Хочешь пейкл? Хочешь пейкл? Антидроид mm. убил за Ну-ка ой ой ой он сильный. Я сейчас помру. Стой, я сейчас помру. Стой, а, я забагал, я забагал, Я забогал, иди ко мне. А, я помря. Короче, мы опять померли, и мы... А где мы? Не говорю. А мы выйдем. А, реально? Да, да. Ну я, а сам где... я сам удивился. Как мы тут появились вообще? Эм, она, -э, а кстати. Тебе мультивселенная может. Так, а где да, эти да. бочки, если ты? Не знаю. А тут, по-моему, можно выйти, не? Mm -mm. Где? Я слышу. Погоди, а какую кнопку там нажать на, на R. О, То там подарок. На... О, это мое. Нет, мою. Нет, мою. Mm. Я забрал. А где? Не знаю. О, давай до тут забежим. Давай. Там сто процентов все боты. А я как смотрю, а как я, а как я смотрю, типа. Я на тебя смотрю, либо как. Не знаю. Либо Фиос. О, вперёд. подарок. О, на вперёд, смотришь, он мой. Два подарки собрал уже. Нет, он мой был. У меня два показывают подарка. У меня тоже. Ну, странно. Смотри на нас. И пиас у меня пинк Бегут оттуда Оттуда бегут А! НЕКСТ МОД! А, БЕГИ! А где? Заденький! А А САНС! Беги! Это САНС! Это САНС! САНС! А он, он решил мне отом отомстить за то, что я его убью У меня уже твои подарки, кстати А как надо смотреть? Oh, как это ты собираешь подарок? Помогите, Замгасов сбежал. Он меня хочет отдать за то, что oh. я его убил. Да я бегу. Надо бежать оттуда. Боже! ОМГ! Это из Это... это я Help me. А, он отстал, он убежал. Yes, my а, он бежит! Oh, my oh, This angry is very good. Это Эндрю Санс. Эндрю Санс. О, боже мой! Кто-то свалился. О, о, coming to me, please help me. Oh. Ah. Yeah, yeah. I <laughs> what? Why I died? Why jungles, jungle. I died? WHY I DIED?! Jungles, jungles. Please, jungles. Bells, yes. How do you live Stop singing, please. I want this rubbery, I want it, please. This is an amagus. This is amagus. Bruh. Bruh. I hate it. I hate, I hate it. Okay, let's go. Okay, let's go, but. No, not buds. Uh, ah, uh, buds. I guess. I don't know English so well, but I tell them to write English very well. Wow, someone said... What? How did he die? There's no... What? Ah! Wow. Wow. <laughs> <laughs> Bring him Obama! Please, Obama. please, please, Obama. please, please, please don't kill me, Obama! Oh, oh. Some This is some Obama! This oh, is Obama! Oh, oh, Luigi! Please, Luigi! Ah! Uh, I come to the next board Spawn. Please, revive me! Oh, Luigi! Why, why you just keep... Oh, thanks, thanks, thanks, Katya! I will revive you too, if you oh. How many I'm presents, sorry. presents, presents? Please, no, it's help me, please, you please, don't. please, help, help! help. I'm going to... Oh, oh, oh! Luigi, Luigi, Luigi, Luigi! Cutter, cutter, cutter, cutter, cutter, cutter, cutter! Please! please, please, please! Why don't you just oh, it I, uh, I just died, I'm two, I'm two, I'm two! Ну короче, видео завершено. Короче, я хочу вам сказать yeah. спасибо вам за просмотр. Поставьте лайк, подпишитесь. А с вами был я, LGVS Wi-Fi, и кто же. Мистер Франч. И всем ну, до следующего года. Покеда!